Вода, конечно, у нас поднялась высоковато 9 метров это рекорд. Но в городе воды еще нет. Вот этот берег у меня еще высокий, тут больше 2-3 метра, наверное. А есть берег поменьше. Так что еще метр в городе будет вода. Вот как это выглядит с балкона шестого этажа. Море у нас появилось. Всем привет.